Привет, меня зовут Иван Бардов, я юрист, специализируюсь на защите интеллектуальных прав и сейчас я расскажу вам об одном из самых распространенных мифов в сфере интеллектуальной собственности – мифе о регистрации авторских прав. Практически каждый творческий человек – музыкант, фотограф, художник, создатель видео – хоть раз озадачивался следующими вопросами. А как же обеспечить защиту своих прав, как автора? Как сделать так, чтобы я мог распоряжаться результатами своего труда без проблем? И очень часто ответом на такие вопросы является что-то вроде «регистрируйте свои авторские права». Вместе с тем мало кто пытался узнать, регистрируются ли авторские права в Российской Федерации в принципе. Обратившись к четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, можно узнать, что государственная регистрация возможна только в отношении программ для ЭВМ и баз данных, и эта регистрация осуществляется по желанию правообладателя. Государственная регистрация иных объектов авторского права, то есть фотографических произведений, фотографий, музыкальных произведений, литературных произведений, произведений дизайна и иных произведений вообще просто не предусмотрено действующим законодательством для возникновения Осуществление и защиты авторских прав не требуется соблюдения каких-либо формальностей или государственной регистрации. И это совершенно не новелла российского законодательства. Более того, это международный принцип, закрепленный в Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, которая датирована, кто бы мог подумать, бородатым 1886 годом. Указанная конвенция ратифицирована. То есть, говоря простым языком, признана имеющей юридическую силу, в том числе и Российской Федерации. И всего стран-участниц, которые ратифицировали Бернскую конвенцию, в настоящий момент 168. Эта конвенция ратифицирована практически всеми развитыми странами в мире. Кто-то может возразить. Но как же так? Ведь есть организации типа Российского авторского общества, которые осуществляют регистрацию авторских прав. И возразивший будет совершенно неправ. Дело в том, что Российское авторское общество не осуществляет регистрацию авторских прав. РАО осуществляет депонирование произведений, такое депонирование ни в какой степени не является регистрацией права, более того, не является совершенно ни в какой степени обязательным. Разумеется, многие предприимчивые бизнесмены имеют свою долю от того, что культивируют этот миф о необходимости регистрации авторских прав. Ведь стоит только вбить в Google или Яндекс регистрацию авторских прав, и мы увидим большое количество предложений. Вывод прост и приятен. Если вы создаете объекты авторского права, вам совершенно не нужно их регистрировать. Более того, даже то, что вообще в принципе можно регистрировать, регистрация чего допускается российским законодательством, то есть программы для ЭВМ и базы данных, регистрировать вовсе не обязательно. Однако позаботиться о том, чтобы впоследствии, в случае возможного спора, доказать, что автор произведения именно вы, а не кто-то другой, крайне важно. И сделать это можно без регистрации и даже без какой-либо отправки смс, но об этом в следующий раз. Желающие получить более полное, развернутое и подробное обоснование могут ознакомиться со статьей, ссылка на которую приведена в описании к этому видео. Если вам понравилось это видео то авторское право на те произведения которые вы создаете будет возникать в силу самого факта их создания а если вам это видео не понравилось то все равно авторские права на те произведения которые вы создаете будет возникать в силу самого факта их создания это был юрист Бардов Иван спасибо за просмотр